Проходит время, гаснут пампа, стирается мир. Ему твердят, и проще, что ж, наверное, проще бы было, не жить стремлением взглянуть на мир с экраном гьюборда, И он завязывал честно ножный рот дочка в детском кресле В салоне авто Пока вагон метро сливает всех Общий поток Чтобы достать до звезд Не нужно забирать паспорту И именно те мы на то Ведь я мечтаю о том, что это панельных новостроек. Быть может поэтому в каждом из нас запис мальчишка с мечтами поэта. И по комоде ирлыки, этикетки и бирки. Он обещал не гореть и не жить под копирку. Они рисуют банок, домик с в окне. В карьера терьеры, и киплет в Своих родителей в детской Париж на Париж на холсте. Мечтаю о том, что и ты тоже, чтобы журав в руках, как винок, Можно химить до чурку и сынок тридцати примеров, И быть не просто отцом, а быть примером, Ведь я мечтаю о том, что и ты тоже, чтобы журав рука, как одинок, Нужно химить до чурку и сынок тридцати примеров, и быть не просто отцом.